Добрый день, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Сангейтс приветствует сегодня очень одного интересного человека, который сегодня будет с нами в эфире не в первый раз. Хочу так сразу заинтриговать, этот человек занимается конкретными предсказаниями, гаданиями и всей вот этой вот штукой на специальном инструменте. У него инструмент есть такой, называется карты Таро. Карты древние, интересные, но об этом он нам расскажет более. Что это за человек? Это очень известный, я бы даже сказал, во всем мире, но ежели более бы приближенным к теме и в Москве, и вообще в России, один, я не побоюсь даже этого слова, один из самых таких серьезных и грамотных тарологов у которого свои книжки, то есть серьезный такой дядька, вот, он не вчера выпал из подворотни, это человек, который всю жизнь, 20 лет снимается конкретно вот этими картами, как он сам выражается, сижу за карточным столом, но не в казино. Вот, то есть реально серьезный человек, и мне очень... Приятно и лестно приветствовать его сегодня. Это Сергей Савченко, который посетил нас своим присутствием уже не в первый раз. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте радиослушатели, телезрители и остальные все товарищи. Но я должен сказать, что я не очень серьезный человек. На самом деле я веселый человек. Веселый, но серьезный. Да, Я занимаюсь серьезным делом, но это же не значит, что надо ходить серьезным лицом таким, набурмусиным. Нет, весело. Лаврентий Павлович тоже был шутник, да? Ну да. В принципе, у человека было всегда хорошее настроение. Традиции-то соблюдаем. Как же, не без этого. Однозначно. Однозначно. Скажите, пожалуйста. Вот, э, ну я уже сказал, да, сделал такой анонс, что вы профессионально занимаетесь картами таро, вы их знаете, любите, они вас знают, любят, говорят правду, по себе знаю. То есть уже был экспириенс, был опыт. А скажите, пожалуйста. Вот вы были на каком-то классном семинаре таком правильном для настоящих пацанов? Да, это это в Питере регулярно проходит такое мероприятие, фестиваль таро. Да. Это вот уже был шестой раз, фестиваль Практика второй. Там э, тарологи съехали со всей страны, даже из других стран, то есть он получил статус международного, они там делились опытом, показывали а вот, свои мастер-классы. Или, или парни? И ну, девушки, ну, и или... дяденьки, и тетеньки, Ого. и бабушки, и дедушки. Кого там только не было. Вот детей только не было, к счастью. Никто не бегал, не орал. Да. А так все было хорошо. Ну, знаете, девиз Макдональдса. Приходите всей все семьи, только не берите детей. почему? Почему? Ну, это шутка. Это в каком-то романе Асприна Роберт Асприн Такой фантастик. там... У него смешные девизы есть, вот из Макдональдса. Приходите всей семьей, да, только не берите детей. Mm, да. Короче, детей туда не взяли. Детей не взяли, все остальные были, да, и симпатичные девушки были, и бабушки такие сурового вида были, и люди из Владивостока, и из Бреста, и из Швеции, и из откуда их только не было. все не было. Ну, больше ста человек, только да. выступающих было 24, и это отобранные были. То есть, это не просто вот что, я захотел выступить, все, ну давай, Серега, выступай. Нет, там был конкурс, там люди присылали тезисы своих докладов вы смотрели, чтобы доклады соответствовали уровню конференции, mm. потому что, чтобы никто попал с улицы, там не пришел, как вы сказали, с подворотней вылез. Да, если... А я вам сейчас расскажу, я а тут да, да. подворотне пару карт нашел, сейчас я вам нарисовал, нарисовал. Нарисовал. нарисовал. Гвоздем, гвоздем вышел. Гвоздем. На железяке, на какой-то, на картонке. Ну вот обычно, обычно такое, кстати, вот, который с подворотней вылазит с картонкой, вот он самый правильный обычно, то есть он, он обычно видит. У меня, у меня, знаете, был случай такой, когда бомж какой-то эм, стоял в подворотне, играл на флейте. Я проходил, он сказал, Э, ты туда не ходи, да, сюда, сюда ходи. И там вот э, проблема у тебя будет. И реально меня попытались ограбить. я так подумал, что он наводчик. Он просто знал. Ну, он просто да. знал. То есть иногда... Да, он в курсе, я что в реках да. да. да. такая мысль. Но, если ближе к теме, значит, а вы выступали, да, конечно же? Я выступал. Угу. Выступал, вот у меня, я смотрю в программу, да. Так. Методика многослойного изучения, преподавания смысла и значения карты, например, десятки посохов. У меня был доклад какой я показывал, как вот... Э, ну, знаете, огромное количество книг есть для начинающих. Угу. В какой-то момент я уже устал их читать. Помните, может быть, было два сериала, очень хорошие сериалы, это и литературные, и фильмы были сняты по ним, э, про морского офицера Хорнблауэра. Так. И про стрелка Шарпа. так Вот Хорнблауэра написал в 50-х, 60-х годах Сесил Фрестер, писатель такой. Uh -huh. А Бернард Корнуэлл очень любил читать про этого Хорнблауэра. Uh -huh. И когда он все романы прочитал, думал, а дальше? А что дальше? И нету дальше. И ему пришлось сериал про королевского стрелка Шарпа писать самому. Потому что, извините. И вот я оказался в такой же ситуации. Книг для начинающих бесконечное количество. Есть хорошие, есть плохие. Неважно, их много. А дальше, вот я выучил для начинающих, я их три прочел, пять прочел, я хочу развиваться дальше, хочу дальше учить. Карты. Да. И что же вы сделали? Как вы вышли из ситуации? Учебника для продвинутых нет, я стал писать его сам. Я разработал методику, концепцию обучения, я ввел такие очень интересные понятия, как семантическое ядро карты. Семантическое поле карты. И вот я показывал на фестивале, как э, вот из ядра, ну три слова, мы буквально выучили три слова, это семантическое ядро. Тут, конечно, вопрос, как их отобрать, как их там э, сделать, как научиться комбинировать. Вот три слова, да? Как я вы считаете, вообще это много для карты или мало? Конечно, много. Три слова, просто вот три разных слова. Да нормально. То есть если, вам, а вам, походу, вообще инструмент не нужен, у вас, походу, вообще можно карты отбирать. Вы и так уже все в курсе всей темы. Для, понимаете, опять же, это как закон относительности. Один волос на голове, это много или мало. А в супе? Понимаете, а смотря, супе, для, да. смотря для кого. Да. Вот что вот момент. Иногда, иногда говорят, что нет, это очень мало, это мало значений, мало слов. Но вот у нас две карты, мы берем две карты. Три значения в одной, три во второй. Это получается матрица на 9 словосочетаний. 9 комбинаций. 9 комбинаций. А это, это уже 10, много. 2 карты. три карты. 27 комбинаций. Да. Ты хоть этим научись работать, уже тогда дальше пойдешь. Но когда ты этим научился работать, мы уже идем дальше. Мы вычленяем идею карты. Из идеи карты мы вычленяем семантическое поле, как идея начинает наполняться смыслами. И у нас вот эта плоская карта, она растет, она приобретает объем, она приобретает грани, глубину, ну и так далее. Ну и вот когда ты знаешь этот механизм, потом учить карту, конечно, делается намного легче. Ты понимаешь, как вот каждый слой, каждый уровень, который ты изучаешь карты, он дает тебе большее понимание ее в раскладе, возможности истолковать ее клиенту возможности нахождения метафор, ассоциаций, ну и всего остального, что с этой картой связано. Вопрос, как вы настраиваетесь на карты? То есть это же не просто так, вы схватили да и погнали. То есть, но... Да, вы... именно <ррррgr". так. Это выглядит именно так. Я сплю. Звонок по телефону, Серега, давай быстрее, давай, хватай карты, у нас тут беда, что как, мы выживем или нет. Я достаю там карты, все нормально будет. Колоды разбросаны по всей комнате. У меня, конечно, есть любимая, которую я таскаю с собой. Я даже вот сейчас покажу где-то, где все, вот она. Вот у меня есть такой чудесный кошелечек. Вау. две колоды, да. Одна колода... У ну, классика, да. то есть, куда там девать. А одна моя любимая магическая таро Фредерика Леонелла, редчайшая колонка. И вот они прекрасно, прекрасно. Вот видите, одну я уже положил. Да, да вот вторую сюда вкладываю. Это ваша вот. лопата, короче, ваш инструмент, который, который да. зарабатываете да. на жизнь, грубо говоря. Ну, сейчас уже в меньшей степени. Сейчас я больше сосредоточен на, на, преподавании, да. Да, на преподавании. Все, положил и пошел. То есть, вот. Вот мой, все, все, что нужно. Замечательно. И вот я никак не настраиваюсь. То есть я не делаю никаких там сложных ритуалов. Я как смотрел, а, это вообще удивительно. То есть удивительно, там, давайте зажжем свечечку, потом давайте мы сделаем то, давайте мы сделаем то. А потом, значит, тоже мне так понравилось одного автора. Я, оказывается, вот 20 лет занимаюсь и не знал этого. да. Вот мы потасовали колоду, теперь надо снять. Вот когда мы снимаем вперед, это мы типа на Вселенную снимаем, да? а когда на Семя, это мы от Вселенной принимаем к себе. Что за бред? <связь> Извините, то есть я, я, конечно, ну... То есть я, <связь> я не представление, то есть о том, о том, о чем мы говорим, это понятно, да? У меня тоже есть там пару колод карт, я даже там одну начал рисовать, но дело не в этом. То есть я уровень так обозначаю, что я немножко... Ну, чуть-чуть в этом разбираюсь, просто немножко. Но вот то, что вы сейчас сказали, мне вижу. кажется, мне кажется, не это, это на полном серьезе, а, да? рассказывает, обучает. Ну однажды... сразу выгоняйтесь семинар, <смех> <смех> до свидания. Нет, это не на семинаре Слава будет, Богу. Там, да, <смех> петь, ну, там не, ну это ж привет. Ко мне однажды пришел профессиональный картежник. Он вот только карты взял, у него чух-чух-чух, они летают в руке, да? да. Он потасовал и вот <смех> таким классическим жестом кладет ее на стол. Хлоп, типа сбей, я говорю, верю. Он, ой, ой, извини. <смех> верю, да? Да, ну да. знаете, когда с бедом. Да, да, да, да, да, да, да. верно. А потом он смотрит, как я вынимаю карты, он вынимает карты и говорит: Серега, если бы я знал, что надо вынуть, я бы все вынул. Ну я, говорит, не знаю, что надо вытягивать. Ты скажи, что вытянуть надо. Да, я вытянул. Нормально. Это удивительное было. А вот представьте представьте себе на секундочку, вот такой красавец берет колоду и раздает правильным клиентам правильные карты. Это магия уже. Гадание – это уже магия. Если я вложу туда достаточное количество энергии, то будет работать расклад, который я вот так выложу. То есть никогда я вот так карты вынимаю, в темные, да? да, а когда я на них смотрю, я говорю, вот тебе вот это, вот тебе вот эта карта. Вот будет так, и это будет манья. Нет, ну так, а, а оно так бывает вообще? Так оно работает? Да, работает. Это, просто это тяжело. А у меня есть идея. Но некоторые я... тарологи так гадают. Он, у меня ученик был, Коля. Он говорит, я так устаю, я говорю, Коля, ну покажи мне, потому я не понимаю, что там ты устаешь. Он когда начал на я говорю, Коля, так ты же не гадаешь, ты же программируешь, ты же цементируешь это вот дело, бетонируешь там, железное опалу. Это, да, это, это, это же реаль, реально серьезная работа. Ну, Если вот что-то хорошее давал человеку, он же был пессимистом внутри себя, угу. он же был настроен на то, что все разрушится, все погибнет, все будет уничтожено и так далее. И он это. Я говорю, Коля, меняй свое мировоззрение, так нельзя с людьми работать, Нет. мы станем сейчас с тобой вдвоем, это будет скучно. Сережа, у меня есть к вам предложение, давайте. корыстное, а я давайте... Да. Корыстное, да, от которого, к сожалению, не можете отказаться. Таковы, так, а знаете, у нас в Беларуси перевели мультик «Капитан Брунгель» на белорусский язык, я никогда не забуду фразу, таковы а условия рыгаты" или зараз мы пропонуем гурт с Roses еще тот же момент это в куски так вот, что хотел сказать А давайте вот таким вот методом попробуем мне запрограммировать очень удачный шоу-бизнес с моими песнями потому что на днях несколько продюсеров крутых мы не с этого должны начать А Окей. чего? мы должны начать с самого первого а правда на логическое вмешательство или нет Хорошо, окей, Вы да. Вы знаете эти истории, когда э, человек получает подарок фей, угу. а потом оказывается, что он заплатил он за него там своим ребенком или здоровьем, или еще чем-нибудь. Да, сначала расклад. <laughs> это, конечно, да, это вот магия, сначала это, глянуть. Это, это очень опасное мероприятие, вот такое. Поэтому сперва нужно понять, можем мы это делать или нет. Во-вторых, то есть чисто технически мы можем это сделать или нет? Да, можем, к примеру, да, хорошо, вот не вопрос. Стоит, потому что любое магическое действие имеет цену. Если пока, я... еще, пока мы о стоимости даже не говорим. Второй этап, а, насколько мы нарушаем баланс. То да. есть сейчас же ситуация как-то сбалансирована. Ну, да. Вот чаша весов, вот она качнулась, да. а потом накачнулась в эту сторону, а здесь ваша голова. И вот, ай, ой, да. Я так не хотел, да? Или мы это делаем плавно и мягко, или мы это делаем вот так, что оно просто там рвет всю систему мироздания. И вот здесь уже ваш профессионализм, и вот тут вы уже, вы уже блеснете тем, что другие не умеют, потому что для этого надо быть магом, I'm sorry, не просто читать карты, а быть магом. Здесь работают другие вещи, и плавно. Я, я не могу сказать, что они не умеют, то есть магов там много, не я один. Это понятно, вот хороших мало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И вот я выбираю карты для вас, чтобы посмотреть, да. можно ли сделать магию. Мы сейчас смотрим чисто техническую возможность. Не имеет ли это смысл, а можем ли мы вообще в принципе это сделать? Как это интересно. Вот то, что вы сейчас делаете, это магия в прямом эфире называется. И таких роликов... Нет, пока, пока гадание. Пока а гадание что, не часть магии, что ли? Конечно. Нет, гадание это само по себе... Okay. Я сейчас, сейчас назову карты и скажу вам, в чем разница между магией и гаданием. Так. У нас Солнце, mm -hmm. у нас мир, у нас карта Страшный суд, у нас карта э, Влюбленная и у нас карта Луна. Отложим пока на секунду и скажем, в чем разница между магией и гаданием. С точки зрения магии, все события им только предстоит произойти. Так. Любое, неважно. Прошлое, настоящее, будущее. Им только предстоит произойти. С точки зрения гадания все события уже произошли. А как вы это состыковываете? Я получаю информацию о том, что произошло. Да? То есть я смотрю, вот вы говорите там, получится ли у меня встретиться там, с девушкой. Да? Да. Для карт с это точки зрения гадания это событие произошло. Да. Поэтому я могу получить о нем информацию. А магия, я создаю новую реальность. А вот объясните я... мне. Вот этот момент. Как И, я, это? да. И я сейчас смотрю, могу ли я создать такую реальность, которая отвечает нашим представлениям. Сделал, хотел грозу, получил козу. Нормально. Это розовый ре полосой. Ре реальность создал, только она была не совсем такая, как он хотел изначально планировал. Да. Значит, технически, ну, глядя на эти карты, технически мы это сделать можем. То есть, это будет не очень легко, но и не так, чтобы запредельно сложно. Вот там страшный суд. Карта, да? То есть, в данном, в данном случае она в положительном аспекте, правильно у нас? В данном случае она просто указывает на длинное время, что это да. не должна быть резкая, быстрая магия. Это должна быть эволюция, мягкая, плавная, постепенное нарастание. То есть, э, вот я недавно читал, как надо ходить зимой. Ну, я так думаю, что у вас там не очень холодно. А вы знаете, в Чикаго очень. Чикаго называется город ветров. Если вы будете а, вот в самом городе идти, знаете, минус как 30, таким. Минус 30, минус я, 40. Я в дубленке, когда выхожу, у меня насквозь так раз, и я, и я понимаю, что такое Северный полюс. Я понял. Значит, когда вам очень холодно, вы не должны идти быстро. Вы должны идти очень медленно, uh -huh. чтобы не вспотеть и вас не проскользяло. Двадцатая карта в этом случае вот такая, никаких резких движений, никаких рывков, медленно, плавно, постепенно. Когда я занимался рукопашкой, мне тренировали, не надо быстро, сделай медленно и красиво. Uh -huh медленно и красиво. То есть да, мы можем это сделать. Но сейчас мы наблюдаем, как мастер работает. Мне всегда очень приятно смотреть, как человек, который преисполнен силой, а я вижу, ну, уже за 20 лет практики я уже научился распознавать, кто есть кто. То есть, когда я вижу сильного человека, успешного в себе, уверенного в себе и успешного, когда я вижу, как он работает, то есть я, я сам наполняюсь силой. То есть, я. меня это и я это, влияет, и я как бы, я, я чувствую. То есть, Сережа, получаю удовольствие от наших передач, реально. В обновил занятия спортом и выжил соточку лежа. Вот, вот, вот так. Так вот. что, да, я сильный. Вопросов нет. У меня, знаете, у меня была такая одна ситуация, я к одной бабушке съездил когда-то давным-давно, и я только запускал проект один и бабушка мне сказала вот у тебя то много песенок ты, ты сделал а знаешь говорит пойдет только одна ты хочешь говорить чтобы одна пошла и очень резко и ты с ней был очень популярен или ты хочешь чтобы раскрутился весь альбом и типа ты всегда получал но это будет долго то есть типа ты можешь mm -hmm. вот, долго идти и ты станешь как таповым артистом. А могу сделать сразу? Типа, ты же, говорит, мне не веришь. А я приехал такой нигилист, да, и топор сзади. Он говорит: ну ты мне не веришь. У тебя, говорит, есть песня, говорит, пора, говорит, каких-то там насекомых. У меня действительно есть песня, хит про тараканы, если вот ввести э, в YouTube, у меня есть песня таракана. Говорит, у тебя про насекомых есть песня, говорит, она будет там очень популярная. Хочешь, сразу, завтра? Я говорю, хочу. Я так посмеялся, бабушка там что-то пошептала, подделала, Ну, все, говорит, садок, домой есть. Приезжаю домой, а на утро нечаянно телеканал, э, один из белорусских э, тогда кабельных телеканалов начал э, крутить я уж не помню что произошло начал крутить у меня целый клип был начал крутить эту песню все радиостанции тут же услышали эту песню взяли ее в эфир короче через то есть я на следующий день практически проснулся звездой то есть весь город эта песня торчала из это мы говорим о Минске это большой город торчала из каждого утюга и я встаю такой и у меня там телефон разрывается там все вообще то есть вот, но одна песня, как <связать> я и <ей> попросил. <связать> то есть, ну, я-то бабушку решил проверить, а потом, когда я к ней приехал, она уже умерла. <связать> Надо было просить сразу, то есть, <связать> медленно, но много. А я, а я решил быстро, ну, то есть, мне же было по приколу, я хотел посмотреть, как это работает. Посмотрел. Вот, поэтому четыре, теперь... Четыре дорогого на сверчок? <связать> там, там... <связать> без сверчка. Без сверчка, Да. Да. Тогда Траканы, не нашел. Тараканы в голове потиху размножаются. То есть там а -а. есть э, Владимир Гершанов, тараканы. А -а -а. Владимир Гершанов, тараканы. Мне надо имя, фамилию и тараканы. И там есть э, видео. Так, хорошо. Ну, а вот да, есть. Есть, да, есть. Да. У, меня, у меня снят видеоролик, и дорогой клип, там 50 тысяч когда-то заплатили мои спонсоры за видеоклип, снимали там реальные, серьезные клипмейкеры на тот момент, Гуси, Фасачи, то есть мы сняли очень хорошее, дорогое видео на пленку, на на на этот восьмерку, на пленку, все очень четко. Зимой снимали, не работал парк, включили, дали денег, включили парк и имени Горького зимой, посадили меня на карусели, и карусели меня при жутком морозе, то есть я вот такой вот, я должен был лето изображать, и девочки такие же рядом, то вот такие, типа лето, нас там чуть ли не снег идет, а на этих каруселях, а все уплочено, то есть надо делать. В общем, да, но я своих денег заработал, конечно, с этого и популярности, и до сих пор эта песня приносит мне каждый месяц с авторскими деньгами достаточное количество. То есть, знаете, в жизни очень важно написать одну правильную песню. Но это не все. То есть у меня еще появились правильные песни. И для того, чтобы их реализовать на том уровне, на котором я хочу это сделать, я хочу резко ворваться на российскую эстраду. Это будет очень серьезно. Жизнь поменять придется. То есть э, Теперь, я выбором. Второй этап. Да. Мы посмотрели, что да, мы можем это сделать. Теперь мы смотрим, целесообразно ли это делать. Вот. Как лучше? Три карты без магии. Я их кладу вот сюда естественным путем и три карты с магией. С магией у нас получается звезда, сила и Колесо фортуны. Ох, ох, это просто надо татуировку такую себе сделать на руке. Без магии луна, повешены и императрица. Повешены в каком? Перевернутой или в нормальном? А я не рассматриваю перевернутой. А, я понял, все хорошо. Да, вот у нас получается три набора карт, вернее два набора карт по три карты. Ну что ж, с магией чуть лучше получается, можно будет сэкономить время, не сильно, но это произойдет чуть быстрее, чуть ровнее, чуть с меньшими затратами, нагрузками и так далее. Но вот здесь шоу заканчивается. То есть дальше, если вы действительно это хотите, тогда дальше должен садиться, мы с вами должны начинать обсуждать, ставить задачу, четко понимать, что именно мы хотим, какую задачу мы ставим, искать метод работы, способ работы и так далее. Вот, проверять каждый пункт, проверять каждый шаг, вот мы делаем вот так, это будет хорошо, вот мы сделали вот так, мы все учли, вот мы сделали вот так, какие будут последствия, там, близкие, далекие и так далее. Не так, что, а, давай, вали кулем, а после разберем. Это, конечно, можно и так работать, не вопрос. Понятно. Значит, карте нам сказали, что, в принципе, задуманное сбудется по-любому, получается, да, у нас? Да, и если сделать магию, то это будет чуть быстрее, если нет, то это будет... Ну, в смысле, естественно, это будет тяжело, сложно. Если же сделать маги, то можно немножечко ускорить этот процесс. Немножечко, не, не в два раза, не в три раза. Ну, скажем так, процентов 20 выиграть. Да, то есть, а имеет ли смысл? потому что все же Вот это да, вот это такой тоже вопрос. Вот э, насколько это критично. То есть, если это, скажем, ну год, 20 процентов, ну, пусть два месяца, может два с половиной Это имеет смысла тогда? Это, да, это не критичная ситуация. Это могло бы иметь, вы знаете, мне однажды товарищ пришел, он говорит, я хочу сделать магию, чтобы я выиграл суд. Я разожил ему карты, хозяйственное дело, там две фирмы судятся за кусок земли. Разожил ему карты, я говорю, вы знаете, ну, оно повлияет, но и влияние настолько незначительное, но я бы больше, чем 5% не оценил бы это влияние. Он посидел, говорит, вы знаете, я закажу. Я говорю, ну я сделаю, конечно, но объясните мне, зачем? То есть, Такая маленькая, это самое. говорит, я буду знать, что я сделал все, что мог. Ну, вот, как вариант. То есть, да, вы меня предупредили, что может не получиться, что там да. всякие разные нюансы и так далее. Я знаю, что я сделал все, что мог. То есть, все, что мог бросить на чашу весов, я бросил. Получилось? Хорошо. Не получилось? По крайней мере, я не скажу себе, что, а вот был шанс, а ты его не реализовал. Ну, а, он выиграл. Да. А он вот выиграл. еще вопрос. Ну, потому что ваша магия работает, понятно, это же видно. У меня к вам еще вопрос. Да. Um, давайте разложим карты по поводу того, осуждено ли мне еще раз, вот вообще-то конкретнее, да, еще глубже копнем, суждено ли мне еще раз взобраться на Олимп вот этой вот славы, лизнуть ли мне еще этой пенки разок. Потому что уже и были и кремлевские залы съездов, и московские цирки, и гастроли по всей России, и Германии. и все это было. Вот, Причем в разных составах, в разных группах. Меня интересует, стоит ли мне вообще напрягаться? Что, что карты думают по этому поводу? У меня много путей, куда я могу пойти и быть успешным. Мне так кажется. А Значит, хочу теперь узнать, что на самом деле. Что да. я должен сказать? Я хорошо вижу на год. То есть я не буду говорить пять лет или 10 лет. Good. Я хорошо вижу на год. Все. Год. Да. Император, правосудие, маг... Луна и шут. Так. Карты хорошие. В конце шут он тоже, он не вредный. То есть он просто как бы... Ну, ну да, извините. У меня было такое. Когда вот так начинает человек, я ему делаю вот так. говорю, брат, я выйду, чтобы тебе не мешать. Извините. Ну, я же начинающий, понимаете, я пионер. А то есть Извините. Да, я вас слушаю. Счет в этой ситуации это э, артист. Да, да, да, да, да. То есть это не дурачок. Это моя карта, да. Да, это вот как раз ваша карта. Значит, э, у нас есть три положения. Первое, дорога закрыта. Все, то есть даже не рыпайся, это все бесполезно. Второе положение, тебя подхватывает волна и несет просто наверх все, не вопрос. У вас нет двух этих положений. То есть нет, вот этого подхватило и понесло, но нет, это очень важно. Нет закрытой дороги. Карты сами по себе хорошие, они не обещают там, мгновенный успех, они не говорят, что у тебя все получится, не переживай. Но они не говорят, что у тебя ничего не получится, это все бесполезно делать. Сомнительно, что такой колоссальный успех будет в течение года. Но нет такого, что вообще этим не занимайся, это бесполезно и бессмысленно. Может быть это сработает через полтора года, через год и три месяца, через два года. Но э, движение в этом направлении разумно. И здесь есть очень важная карта, это карта Луны. Какие-то вещи нам неизвестны. Что-то может поменяться. Могут поменяться ваши планы, могут поменяться мода, может поменяться, что угодно может поменяться. Есть нечто закрытое, вот как покрывало наброшено, да, как туман. Да. И вот в этот туман мы сейчас не можем заглянуть. Нет ощущения угрозы оттуда, нет опасности, нет такого, что там сидит чудич, который только и норовит цепиться тебе в пятку или даже в кадык. То есть я рассматриваю как ситуацию неопределенности. Это может быть еще и указание на то, что вы внутри себя не решили до конца. Сомнения какие-то, может быть опасения, может быть... Ну, не так, что уже готов человек прыгнуть в воду и грести там, как Чапаев на Урале. Вот чуть-чуть какое-то внутренняя опаска, может. Ну, непонятно. Ну, то есть все остальные карты хорошие, все остальные карты говорят, что все, путь открыт. Есть луна, которая вносит вот элемент неопределенности в эту ситуацию.